Всем привет мои друзья, с вами Лас, и сегодня я расскажу как увеличить производительность вашего процессора для разгона вашего ноутбука или же вашего компьютера. Усаживайтесь поудобнее, запоминайте, включайте свое устройство и работайте вместе со мной. Итак, я начинаю. После включения вашего устройства найдите в правом нижнем углу параметры батарей, зайдите туда, выберите дополнительные параметры электропитания. Как вы зашли туда? У вас выходят три раздела: это сбалансированный режим, высокий режим и экономичный режим. Итак, вы можете поставить на сбалансированный, или может у вас он уже стоит, или можете поставить на высокий. Разница в чем? Друзья мои, вам придется меня послушать немного. Но это же для вашего блага. Итак, сбалансированный режим нужен для того, чтобы ваш компьютер работал дольше от батареи и не сажался дольше, но ваш компьютер будет работать медленнее. Но если поставить на высокую производительность, ваш компьютер будет работать не только быстрее, но он еще и будет пожирать быстрее батарейку, а так как у меня просто просевшая батарея и работает только от сети. Так что мне не страшен высокий режим, и я оставлю на высокий. Но, еще раз повторяю, если вам нужна живучая батарея, ставьте на сбалансированный, ну или же экономичный режим. Как мы только разобрались с вот этими параметрами, мы переходим дальше. Мы переходим в раздел «Настройка плана электропитания». Как только мы перешли туда, мы видим еще четыре раздела. Во-первых, затемнение дисплея от батареи и от сети мы не трогаем. Затемнение дисплея, повторяю еще раз, мы не трогаем. Итак, мы касаемся только отключить дисплей и перевод компьютера в спящий режим. Итак, ставим все эти четыре раздела на «Никогда». Сейчас объясню почему. Понимаете? Вот если вы ложитесь спать, и поставили на ночь э, скачивать какой-нибудь фильм или какой-нибудь файл. Может быть, какой-нибудь... Может быть, какую-нибудь игру или фильм. Э, и вот вы думаете, вот завтра я проснулся, поработаю на этой программе. Или поиграю эту игру, или посмотрю этот файл, или фильм. Но предупреждаю сразу. Как только вы поставили... В ваш дисплей... Отключается, и компьютер переходит в спящий режим, и ваша загрузка, которая должна загрузиться к утру, она не загрузится, потому что, типа, он уснул, сам компьютер, и загрузка прекратилась. Так что это раздражает, и я вам советую отключить дисплей на параметры. На разделе «Отключить дисплей» поставить от сети и никогда, и от батареи тоже никогда. После того... Как вы это сделали, советую вам еще э, поменять раздел «Перевод компьютера в спящий режим» тоже от сети никогда и от батареи тоже никогда. Итак, мы все сделали почти, что мы переходим к главному этапу этого видео – изменение дополнительных параметров питания. Найдите этот раздел и зайдите туда. После того, как мы зашли туда, у вас вот здесь должен стоять высокий, сбалансированный, экономичный. Итак, объясняю одну вещь. Если вам нужна живучая батарея, вы просто смотрите этот ролик и ничего не меняете. Но если как у меня у вас просевшая батарея, или у вас домашний компьютер, вы просто можете изменить на эти настройки, как у меня. Итак, вы ставите на высокую производительность, потом переходите в самый низ и ищите раздел управление питанием процессора вы заходите в него и тут вы видите три раздела это минимальное состояние процессора политика охлаждения и максимальное состояние итак заходим в минимальное итак у меня тут стоит 99 и 99 от батареи и от сети у вас там может стоить, стоять 5-6%. Я вам советую изменить вот таким образом. То есть вот если у меня стоит 5%, вот я поставил. Вот я поставил. Я зашел, вот у меня стоит 5 от сети. То есть я нажимаю еще раз, удаляю эти 5 и ставлю 99. На 100 я вам ставить вообще не советую. Так мы переходим дальше. Политика охлаждения. С политикой охлаждения у вас от батареи, наверное, стоит пассивный и от сети тоже пассивный. Вы ставите и от батареи и от сети на активный, и все. Максимальное состояние процессора от сети и от батареи у вас должно стоять на 100%. Как только вы это сделали, вы сохраняете эти параметры. Нажимаете ОК. Сохраните изменения. Сохраняете. Все, выходите отсюда, выходите на рабочий стол, обновляете правой кнопкой мыши и F5. После чего скажу я вам одно. Если через недельки две или три у вас компьютер начинает тормозить, просто заходите также, заходите также в, в то же место в те же разделы и в последнем разделе там будет внизу изменить и восстановить настройки. вы просто нажимаете восстановить настройки и все. И ваш компьютер работает заново, все нормально. Это такой секрет компьютерный. Он называется Face Boost Вот так его отключают. То есть компьютер начинает лагать из-за этого. Появляются мелкие врезы в компьютерных играх или зависание программ. Так, я все показал. Как смог. Ждите от меня следующих видео. Ставьте лайки, если это было видео вам полезно. Жду ваших подписок, если вам не трудно. Пишите комментарии. Спасибо за просмотр. Удачи вам. Берегите родных и близких. Пока.